С точки зрения магии, ситуацию с вашим сыном можно объяснить так, ваш сын пришел с определенной задачей, я бы наверное, даже сказала сферы задачи. Во-первых, на нем есть метка, это первое дело, да? он как бы избран для какой-то участи, для какой-то миссии. Люди, избранные для какой-то миссии, как правило, никогда хорошей судьбы не имеют, эта судьба всегда заносит с такой амплитудой, что иногда сознание просто не выдерживает. При этом при всем такие встряски они нужны для того, чтобы сознание выработало не то чтобы иммунитет, а специфические качества устойчивости на очень большом диапазоне воздействия на этот мир. В том числе пройти через физическое недомогание, через физическую трансформацию, через психическую трансформацию. Сколько лет вашему ребенку сейчас напишите, пожалуйста. Но это всегда не просто так, то есть это никогда не случайность. К сожалению, вы привлекли к себе душу, на которую силы делают определенный расчет, то есть знаете, как избранный. Да? Он не маг, он избранный для какой-то миссии. Маги никогда не являются избранными, это всегда закон. Избранными становятся люди и люди с выдающимися способностями, вернее, им делаются такие определенные способности. Возможно, это для души последняя реинкарнация, он должен здесь добрать то, чего не добрал, договор такой. При этом в рамках этого договора он действительно должен в этот мир внести настолько существенные изменения, какие не вносят и сотни людей за сотню жизней. Вот. Поэтому здесь вам я могу лишь только посочувствовать, потому что быть матерью избранного, это приобретить практически то же самое, что быть матерью Иисуса Христа. 16, 16. Матерью Иисуса Христа, да, никогда не благодарное занятие, всегда катастрофическое. Но для вашего ребенка это, возможно, серьезный шанс, очень серьезный шанс. Поэтому с вашей... вам бы я, знаете, что посоветовала, да? не мешайте. Силы его ведут, силы его поведут, если вы будете вмешиваться, они вас просто в порошок разотрут. Между двумя жерновами попадете и отгребете, что называется, из-за себя, из-за того парня. Помогайте ему расти, он уже достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно, но при этом еще недостаточно крепок психически, он еще находится в состоянии полового созревания, в состоянии пубертата, когда ребенка будет до определенного времени носить, Это этому процессу еще недолго, еще года три и все закончится, может быть даже раньше, вот, но он должен пройти это состояние качания, маятника качания, чтобы раскачать сознание до того уровня, когда э, придет пора действительно выполнять свою миссию, миссию, которую обычно начинают, нач, начинают понимать с 19 до 21 года. Ну да, соболезную вам, искренне, искренне соболезную, но вот так уж получилось. Видимо, когда-то вы хотели, чтобы ваш ребенок был неординарной личностью. Признавайтесь честно, хотели родить гения, ну вот вы его родили. Да. А гений никогда в этом мире не живется легко. Гения всегда живется трудно. Вот так бывают наши мечты. Да? Бойтесь мечтать, мечтать мечты имеют тенденцию сбываться, так кажется, говорил Бога.